Президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил коллективный Запад, что республика готова к еще большему сближению с Москвой и созданию единой военной базы с Россией в случае внешней агрессии. «Если нужно будет, то Беларусь превратится в единую базу Белоруссии и России, военную базу для того, чтобы противостоять вашей агрессии. Если вдруг вы на это решитесь или отдельные соседние государства, вы это должны четко понимать», — заявил Лукашенко в интервью CNN, Отрывок беседы президента с американским телеканалом публикует белорусское госиздание СБ «Беларусь сегодня». Лукашенко выразил уверенность, что в случае конфликта Беларусью поддержит вся западная часть вооруженных сил России. «Если уж по существу, то мы давно являемся форпостом союзного государства Беларуси и России», подчеркнул президент республики. В беседе с репортером CNN Лукашенко также напомнил, что на территории его страны нет ни одной иностранной базы, в том числе и российских, кроме двух баз гражданского назначения. Эта база с советских времен в Советском Союзе была построена для раннего обнаружения пуска ядерных ракет с вашей территории. И вторая — база связи, посредством которой российские вооруженные силы осуществляют связь со своим флотом в Атлантике. «Вот и все базы», — пояснил он. «На этих базах служат только два-три российских офицера» и примерно 30-40 белорусских военнослужащих, уточнил Лукашенко.